Что готовишь? Что готовишь? Нам тоже что-нибудь заготовить. Но потом будет наоборот. Тебе повезет, а кому-то нет. Every bargain's known, every bargain. Это чё для хорошего настроения и более удобных каток брату это вы зря, ребят. Ох ты, меня еще и сзади шмаляют. Меня окружили. Там еще тачка приехала, он бежит, бежит, бежит. Сайт. Они уходят. Суета и Макс. Ты чё так стреляешь, родной? Ты с чего так гасил-то там? Утрывающие патры, что ли? Ну да, Райтек, я так и понял. Два человечка. Каких-то, которых даже в Килчате не видно вот, видите? Один человечка. А это был второй человечка. Нет. Нет. Нам нужен второй человечка. А вот и второй человечка. Со скрытым ником. Это те, которых на платке забирал. Вау! Твоя остановка Нормально Можешь потом сборку на М4 показать После Ката, Алексея Буры Я показывал на М4 сборочку Чуть-чуть стрим перемотай